Когда клиент работает в Excel, застройщик, да, то есть девелопер, ну, в регионах-то чаще застройщик, то нельзя, чтобы он сразу взял и там внедрил, и начинается там бардак в CRM, помойка, кладбище ледов, как мы это называем, да, рекомендую, поддержку Supervisor мы это называем. То есть это контроль выборочный или полный. Кейсы спасения были? Были, да. Александр, добрый день. Добрый день. Мы с вами на конгрессе, и часть, скажем так, участников конгресса – это застройщики. Тема про недвижимость сейчас такое непростое у них время, и мне бы хотелось поговорить вот о чем. Я часто вижу, скажем так, такой конфликтный некий момент между компаниями, которые помогают продавать застройщикам, и самими застройщиками, когда речь заходит об акциях. Да, застройщик часто говорит, да нафига, мне нужны какие-то помощники, в том числе и риэлторы, mm -hmm. и дистрибьюторы моего продукта, я там скину на 2, 3, 5, 10 процентов цену, и у меня все и так улетит. Вот хотелось бы услышать вашу оценку по поводу таких вот акций и не теряют ли они здесь больше? Ну, надо сразу хочу заметить, что в долгосрочной перспективе однозначно да, то есть это не, нельзя использовать бесконечно. То есть, если в каких-то рамках, каких-то разовых э, мероприятий, еще что-то, ну да, можно это использовать, хотя бы там не за скидки, но... Люди хотят скидок, да, покупатели при всем там, подарках, бонусах, условиях оплаты и так далее, все равно приходят и говорят, ну, мне мне скидку лучше дайте. Поэтому это, с одной стороны, ожидаемый клиент, а с другой стороны, с стороны девелопера, это ну, не может длиться бесконечно, как я сказал. Поэтому здесь, конечно, ну, нужны какие-то дополнительные инструменты, дополнительные какие-то работы более там, глубокие, более комплексные. Поэтому, ну и в долгосрочной перспективе, конечно, там, работа, даже финансовая модель, она там, уже там, под сомнением будет постоянно работать со скидками. А если говорить о неких правилах организации продаж, если можно так э, выразиться, да, вот там скидки это понятно, mm -hmm. все-таки существует ли какая-то технология, что вот ей, вот это обязательно надо сделать, mm -hmm. вот, как помыть руки, вот это точно нельзя делать, вот есть какие-то правила? Как просто про да? Ну просто сейчас есть... про маркетинг, про продажи, там граница mm -hmm. очень размыта. Ну если говорить там даже вот давайте там, с маркетинга там сделали, там пусть это будет хорошая акция, пусть это будет там, интересная скидка. Mm -hmm. А в первую очередь для это должен быть готов отдел продаж. Потому что, да, можно, можно организовать хороший входящий, входящий поток, но он может там, разбиться о некомпетентность, нежелание, еще по каким-то причинам отсутствия средств фиксации да, то есть этого потока, и так, ну, то есть и дальнейшей обработки и так далее. Поэтому ну, здесь а, однозначно два этих параллельных пути. Создание входящего потока и создание инструментов и обучение персонала. Инструменты фоу-обработки и обучение персонала работать с этим входящим потоком. А с клиентами. Есть какие-то реперные точки, чтобы мне самому определить, вот у меня хороший отдел продаж или не очень? Как вот определить-то? Ну, есть там ряд, можно там внешних, да, то есть заказать аудиторов, там их сейчас много, есть там средства, то есть, если есть, средства фиксации, да, то есть средства, там, CRM, uh -huh. базовый элемент, который должен быть в отделе продаж, все об этом знают, но не все пока, к сожалению, используют. То есть, есть CRM, есть там, контролирующий орган какой-то на месте, это либо руководитель продаж, либо какой-то другой, это линейный руководитель, который просто смотрит эффективность отработки, фиксацию этих обращений, звонков, обращений из интернета, заявок и так далее, ну, любых обращений со соцсетей, благо сейчас современная CRM-система CRM позволяет все обращения завести в, одно, в, в одну точку, да? то есть в одном месте их контролировать, не на почте, там, не смс-ками, а именно в одном месте. То есть это первое, да, то есть фиксация. Второе – это, соответственно, то, как с этими клиентами дальше работают. А, отработан ли он своевременно, в первую очередь, потому что в наше время скорость очень важна, особенно при, при поступающих заявках из интернета. Человек оставил заявку, где-то его настигла реклама в соцсети, в ленте, либо он осознанно искал, да, и контекстную рекламу перешел на сайт, либо оставил заявку через там лид-форму, и он ждет моментального там реакции, в этот момент он готов говорить. Адеопродаж, если мы перезваниваем через день, через два, через неделю, да, то есть он зачастую уже там забывает, да даже через час. Да. Через час, ну час это вот мы в своих, своим клиентам час это максимальный э, транслируем эту идеологию, то есть час это максимальный э, период обработки в, в рабочее время. Ну если это ночь, соответственно утром сразу мы там Клиент еще помнит, клиент еще готов говорить, он еще там в, в, в осознанном да, там, состоянии то, что, ну, то есть, что, что он хотел вообще. Ну, слышать. вот слышать. Это скорость обработки и вообще факт отработки, потому что, ну, то есть, чтобы их, они не терялись. И третье, это назначенное действие следующее после отработки. Не каждый клиент сразу готов, да, там, вышлите, то есть у них, там, кнопочку на оплату, квартиры или там, все, я выезжаю, оплачиваю. То есть, ну, наверняка много надо там еще там, посмотреть, подумать. Ну, там, традиционная история, да, там, несколько месяцев зачастую. Поэтому на каждый этот шаг должно быть назначено действие. И это тоже зафиксировано в CRM. И вот это, вот, как минимум, вот эти вот три этапа, внешний наблюдатель, либо внутренний руководитель отдела продаж, либо линейный руководитель должен контролировать. То есть через это можно уже там первично оценить эффективность отработки входящего потока. Я говорю сейчас про первичное обращение, то есть мы сейчас не говорим про UQ API, это вот именно первое обращение. Вы сказали про CRM, тем не менее у меня там есть некая такая информация, возможно это неправильно, что чуть ли не 80% всех сегодняшних застройщиков в России вообще до сих пор ведут все базы там в Excel. Вот Как вы продаете ценность CRM? Почему они до сих пор не поняли На самом деле цифры верны, у нас сейчас так сложилось, что последние полгода, чуть больше уже мы активно именно с региональными застройщиками вот и там эта цифра справедлива, то есть это соотношение действительно до 80 процентов еще пользуются excel и бумагой это факт почему по. Ну, так сложилось, так привыкли. То есть рынок еще не заставил еще какие то причинам, не донесли там, линейный руководитель до руководства. Причины, причины разные. Безопасность иногда у нас вот, возражения возникают. Как-то мы куда-то там в облачный сервис забьем все свои там, секретные данные. То есть, то есть, цель там, это безопасность. Скачал нашего Хотя на да? нашей памяти действительно были и такие грустные случаи. И терялась эта база, там падал серый и так далее. Все да? это потом восстанавливалось несколько недель с потерями, само собой. Поэтому, ну, возражения разные. Нам приходится с этими работать, у нас вот так сложилось, что у нас основные клиенты это региональные, то есть не Москва, не Питер, хотя там тоже был опыт работы. Вот региональные клиенты, там специфика, конечно, очень интересная, но пытаемся развивать рынок, поэтому с этим работаем. И Слышат, начинают, важно сделать какой-то первый шаг. То есть, когда клиент работает в Excel, застройщик, да, то есть девелопер, ну в регионах чаще застройщик, то нельзя чтобы он сразу взял и там, внедрил там, в течение там, нескольких ну, месяцев. А какой шаг первый? Первый шаг, ну, вот у нас есть там собственная платформа, IT-платформа, сервис для застройщиков квартирограмм. То есть это сервис для организации работы отдела продаж, это такой базовый, да, то есть это учет экспозиции квартир, учет состояния квартир, быстрый подбор по характеристикам, тоже область. На русский сервис. язык давайте перейдем. Это, по сути дела, шахматка, шахматка, шахматка то есть некая да. схема свободных, забронированных, Мирно. проданных да, квартир. Да, да, ага. да. Вот. Ну, там с квартирограмма более культурное название, да, да, да, да, да. то есть да. Мы, мы его взяли. Вот, это наш сервис, мы уже больше трех лет его разрабатываем, вот как раз вот в середине, там, во второй половине прошлого года решили выйти так все-таки uh -huh. массовый рынок, хотя до этого разрабатывали его а, только для своих клиентов, то есть uh -huh. для усиления их эффективности. Начали делать его а, потому, что на тот момент не было сервиса, который бы нас удовлетворил по функционалу, по нашим запросам. Поэтому пошли в это. Сейчас увидели, что он готов. Вот, начали вот транслировать и подключать. И вот это действительно первый шаг, то есть это первый шаг к автоматизации, то есть там есть уже фиксация, то есть подбор квартиры, закрепление за, за клиентом, да, выгрузка на там, Classified, если это необходимо, да, там домклик наш любимый и так далее, вот, и есть уже аналитические отчеты. То есть руководитель уже получает некое то есть как бы видение бизнеса здесь сейчас за, в момент времени, либо в ретроспективе какой-то и так далее. То есть это уже, вот это первый шаг. Вот сделать просто. Мы сейчас вот подключили больше 100 клиентов за последние полгода. Но надо заметить, что мы бы их не подключили, если бы не делали за них все сами, вот, потому что ну, нам это интересно для развития своего сервиса. Им это не надо, с одной стороны, то есть мы готовим планировки, мы готов, обрабатываем их таблицы, мы заливаем их сами. Через это они то есть, начинают работать. Ну, и уже если действительно они в этом работают, а это не повисло да, там, мертвым грузом, тогда они уже там, через некоторое время будут готовы там, сделать следующий шаг к CRM в системе более там, с глубокими интеграциями и так далее. Где грань? То есть, в, в, если мы говорим про квартирограмму, это речь больше про объекты, правильно я понимаю? Да. Когда мы говорим про CRM, это речь это про, про клиентов. Да, то есть, товарная часть, это уже клиентская часть. Но, тем не менее, то есть, в любом случае, то есть, там есть возможность зафиксировать там, клиента, делать какие-то пометки. В любом случае, это уже гораздо мощнее, чем Excel. Вот, то есть однозначно. Поэтому в этот первый шаг он такой, ну, то есть это более логично все-таки перейти так, нежели там вывалить на застройщика, который там 20 лет работал сначала на бумаге, потом в Excel, сделать, нагрузить его в этом CRM-систему. Хотя, конечно, это будет там, со временем необходимо и гораздо эффективнее в работе. Клиентская часть, товарная часть, отчеты, аналитические, документы, обороты и так далее. CRM-система это большой блок тоже нашей работы, это наша там тоже экспертиза в которой мы уже много лет развиваемся и мы реализовываем э, отраслевое решение именно для застройщиков готовых появляется время от времени но по факту то есть они как бы не приживаются как-то именно как полноценность ну то есть не получать такого широкого развития ну, две э, системы всем известной амасера и битрикс24 uh -huh. то есть мы уже ну, остановились давно на Bitrix 24 последний год внедряем решение на коробочной версии Ой, на, да, на коробочной версии, на облачную, на коробочную. она под, э, чем хороша для нас и для клиентов наших, она подразумевает более глубокие изменения под запросы, под первую, под, да? под более глубокую uh -huh. настройку, кастомизацию, под нишу, под сферу в первую очередь, второе, под конкретные запросы, хотелки, как это называется, да, клиента. Ну и туда интегрируется в том числе и наша квартира становится частью CRM-системы. И тогда это уже становится единым, цел единым целым, единым там, инструментом автоматизации. Дополнительный сервис, там IP-телефония, смс, мессенджеры и так далее, все это тоже интегрируется. И это уже вот именно такая комплексная автоматизация, продаж и маркетинга, аналитика. И так далее. А можно пару примеров вот такой вот, как кастомизации, настройки, когда вы действительно что-то такое под запросы клиента сделали? Ну, первое, что там, понятно, то есть самые, самые базовые вещи это там, индивидуальная какая-то воронка продаж, у нее еще что-то, но это можно и на облаке реализовать. Второе, это уже какие-то внутренние такие потребности, например, там, учет там, рассрочки особой какой-то, то есть фиксации платежей и так далее. Второе, это документооборот. Третье, это такие вещи уже там связанные с юзабилити визуалом, да, что мы там на какой-то странице сводим, как, ну, то есть карточку клиента дорабатываем, карточку сделки, еще что-то, поэтому, то есть облачная вес она в этом ограничена. То есть, ну, здесь более такие -таки интересные получаются решения. Понятно. Чтобы было понятно нашим зрителям, я правильно понимаю, что облачная версия, она такая стандартизированная для да, всех, да. а коробочная версия, ее можно настроить вот индивидуально, Её так как строить, И, и она разворачивается на программе. собственном сервере, да? Можно, в том числе, развернуть на собственном сервисе, но не рекомендуется. Сейчас масса более стоящих, Надежные, надежных, надежных да. решений, облачных, опять же, да, то есть это условно коробка, лицензия, да, то есть это твой, твой дистрибутив, ну, лучше его развернуть на устойчивом хостинге. То есть у нас вот тоже был пример, недавно, что клиент почему-то решил а, на своем а, сервере, да, там под столом, что называется. Uh -huh. Ну это ряд уже случаев был, когда мы просто там, свет отключили, еще что-то там Windows обновился и он слабо, то есть встал. Программист по... обновился. Да, да. Не история по получается. Поэтому. Ну и что касается все это здорово, да, то есть доработать, внедрить, поставить, но пока не, не, не закрепить это, то есть не донести это до персонала, до руководства в первую очередь. Понятно, оно должно захотеть, оно должно увидеть пользу, чтобы внутри компании был некий, да, там, идеолог, да, наш амбассадор, ну, не наш даже, амбассадор изменений да, вот этих вот. И персонал должен научиться, в первую очередь, понятно, увидеть пользу, захотеть, научиться увидеть пользу, привыкнуть и задать наконец-то вопрос, как мы жили без этого раньше. Вот. И это целый, то есть комплекс э, длительной работы, да. То есть на самом деле там настроить до работы сирея можно там, за один-два месяца. То есть за неделю две, я, честно говоря, в это не верят. То есть некоторые говорят, но в течение двух месяцев можно, пожалуй. Но закрепить это не менее, наверное, все-таки четырех месяцев надо, а то и полгода. Потому что параллельно идет уже работа с персоналом. Параллельно с РМ сейчас это не только клиенты, но и не, не только продажи, но и маркетинг. Это здесь и отдел маркетинга задействуется. Поэтому это работа по донесению, по обучению, по закреплению. И желательно, конечно, чтобы это сразу было и с обучением, техникам продаж и так далее. Ну, то есть именно то самое комплексное изменение, чтобы шло. Вот. И потом, чтобы опять же закрепить, у нас было опыт такое, что все, внедрили, все сказали, вау, все классно, отрапортовали. Уходим, проходит две недели, месяц, все откатывается, все, там, начинается там э, бардак в СРМ, помойка, ль, э, кладбище ледов, как мы это называем, да, то есть красная потерянное, забытое, забывают, не успевают, куча сразу причин э, появляется, поэтому мы всегда своим клиентам, с которыми долго вот, вот, таким, ха, на такой работе в таком... Э, в режиме отработали, рекомендую, поддержку, супервайзинг, мы это называем. То есть это контроль выборочный или полный в зависимости от запросов клиента входящих обращений, качество переговоров. То есть у нас там есть специалисты, которые прослушивают системно все звонки наших некоторых клиентов. Соответственно, составление их отчетов и назначение уже там неких корректирующих занятий, да, то есть разработка этих, разбор звонков, хороших, плохих и так далее. То есть они начинают себя слушать со стороны, рефлексировать, в процессе уже звонка уже более обдуманно это делать, и, это вот, все, и вот это войдет уже в закрепление. Поэтому точное воздействие, оно не работает. А, когда вы сказали про то, что CRM, или неважно, система автоматизации помогает там, не знаю, оптимизировать отчетность, контролировать отдел продаж и так далее это понятно, но в то же время вы говорите о том, что внедрение там, займет несколько месяцев это стресс для компании, uh -huh. стресс для бизнеса, в том числе для руководителя. И такой получается баланс. С одной стороны, я тут должен сильно напрячься, с другой стороны, да, я получу какой-то плюс. Но я услышал один маленький момент, который связан с аналитикой. Дело да, в вот, том, что для меня например очевидно что любой анализ бизнеса позволяет заработать это про деньги вот каким образом может быть какой-то пример приведите когда вот эта информация которую потом можно было проанализировать привела к реальному росту доходов или снижению расходов может ну, повышению цены да, видели ну, что ну что да, такое? ну давайте начнем с этого просто ну да несомненно то есть если мы видим бизнес ну, продажи в первую очередь здесь не бизнес продажи да то есть в, за какой-то период момент времени то есть по разным там, направлениям то есть по метрам квадратным по квартирам отчетность по менеджеру, по эффективности и так далее то есть но ну, это понимание, понимание у нас же наше уже конечно более там осознанная да то есть что у нас происходит в продаже вот и аналитический отчет касаемый то есть я говорил, что у нас там есть ряд несколько аналитических отчетов в квартирам, связанных там, с CRM-системой. Один из отчетов позволяет анализировать квартиры по ликвидности. Вот, соответственно, там разбивка идет по... Аналитический отчет показывает данные, если коротко то есть не буду в это углубляться, которые позволяют сделать выводы для принятия каких-то управленческих решений по пример на да. Ага. да, то есть если квартира не ликвидная то есть на них назначим акции лучше чем на все да и если у нас там скорость продаж по определенному пулу квартир превышает э, заданную да то есть то однозначно шаг сигнал к повышению цены то есть ну то самое динамическое ценообразование то есть одно, одно из преимуществ поэтому здесь ну, однозначно то есть даже это уже позволяет как бы, делать выводы и повышать маржинальность. Вы знаете, что я услышал, ну помимо всего прочего, я вижу сейчас, общаясь с многими застройщиками, тенденцию к увеличению количества планировок, ну, угу. различных вариантов решений, поскольку это диктует рынок угу. и потребитель, особенно в крупных городах, миллионе, тем более в столицах, очевидно, хочет чего-то кроме вот этих стандартных там угу. решений. И я понимаю, что когда у тебя, ну, например, возьмем там питерскую компанию год назад, она заявила два года назад, она заявила, что а, у нее 45 планировок в одном жилом комплексе. И вот как раз про пол квартир, mm -hmm. как контролировать с помощью Excel или тем более бумажек вот эти 45 э, динамик, по-моему, это вообще нереально. Это, ну да, абсолютно, слово совсем, совсем от слова абсолютно. Я приведу пример пару лет назад. Квартирограммы подключили нашему действующему клиенту, и финансовый руководитель, один из собственников, наш руководитель увидел вот ту самую шахту, да, то есть разбивку квартир э, с рассвеченной по состоянию, там, с бронь продана свободно, и сразу вопрос так, а что это у меня вот эта серединка, вся продана то есть надо точно там снимать с продажи то есть, там, либо повышать цену или еще что то то есть обычная визуализация Excel, это не да обычная визуализация то есть вот пример самый простой что может произойти тут же сразу после там, запуска Потому чтобы в Сельки ну как это нужно нарушить никак вот. Ну а здесь еще, то есть так как все-таки это платформа, да, то есть автоматизированная, здесь можно группировать там, похожие планировки, то есть, составлять есть пол квартир по каким-то категориям изначально мы видим, что там, по видовым характеристикам, по там, расположению, там, рядом с лифтом не, не у лифта, да, то есть ну, по разным самым критериям, совместно там, с отделом продаж, там, лучше знать, да, что продается, что нет, что спрашивают, что не очень. И, соответственно, уже отслеживать, то есть, как это продается на самом деле в режиме онлайн, опять же. Есть извечный как это, вопрос, там, кто делает и что виноват, между <coughs> продажами и маркетингом. Вот как вы с точки зрения инструментов автоматизации с помощью, может быть, каких-то консультаций, внедрений и так далее помогаете вот разобраться и определить, где все-таки боли, где у человека, прав, да. у кого бизнеса провал. Известная история о не той системы, то есть, да, а. говорит отдел продаж, отдел продаж говорит, вы продавать и вы не умеете. Продавать, да. не умеете да. Тут все решают, опять же, не ощущения, а цифры. У нас ощущение, ощущения, то есть одно из Наболешева называется, мы даже, у нас даже статья вышла в нашем блоге, по ощущениям называется, не помню там точное название, но -то суть в том, что в отдел продаж как раз -таки мы работали, на, настраивали маркетинг, там, я что все, лиды все идут некачественные, они все левые, им всем надо купить цемент, звонят в отдел продаж застройщика, ну я там утрирую, ну, примерно так. Сделали анализ, разобрали каждого, то есть взяли там период, две недели, разобрали, прослушали каждый звонок, разметили каждый звонок и вывели 8% нецелевых обращений. Их по, по ощущениям отдела продаж их было больше половины. Вот, поэтому эта история знакомая, эти ощущения нам знакомы. Как э, подружить? Во-первых, они должны работать вместе они должны быть завязаны KPI совместно. То есть например, отдел маркетинга должен быть завязан в том на продаже, в том числе не только там, на сто... количество лидов, стоимость льда, стоимость сделки, но и на факт-факты. Да. А второе, то есть это ну, совместная работа И в отдел продаж, соответственно, один из KPI должен быть, вот, как я говорю, там скорость отработки, там, качество отработки и так далее, чтобы не сливали их просто. Да, то есть, конечно, удобнее работать же с горячими сливками, да, нежели там, с человеком, который там, говорит, ну да, я куплю, но через год возможно. И он действительно купит, но его надо вести все это время Дело отдел продаж. Надо продаж. же напрягаться и работать. Да. И поэтому, соответственно, ну и, собственно, аналитика, оценка, то есть эффективность отдела продаж, оценка эффективности маркетинга. Да, благо сейчас инструменты, опять же, про которые я говорил, позволяют ну, вести сквозную аналитику в той же самой системе. Анализирует отдел продаж, отдел маркетинга их совместную работу. Вот. Ну и самое главное, чтобы они там дружили. Лучше даже в одном месте сидят, общаются, совместно продают. Вчера вот один из коллег мастер-класс проводил. Это, меняются местами, то есть маркетолог ушел продавать, продавец пошел там поработал в креативе рекламной кампании, ну то есть это дружба. Mm. Поэтому тот э, период, когда там были по разному стороны баррикад, он давно пришел, и сейчас это будет эта модель абсолютно неэффективна, поэтому только совместно снабдят. Опять же, не секрет, что наш рынок развивается, рынок недвижимости, в том числе рынок и рынок девелопмента. Сейчас непростые времена, в том числе с изменением в законодательстве, и, очевидно, конкуренция будет там усиливаться, хотя в некоторых регионах по-другому происходит. Вот на ваш взгляд, какие новые вызовы застройщику девелоперу предъявляет рынок, и чем вы можете помочь? Ну, Сложнее становится работать, да, то есть клиентов пока больше не становится. То есть вот это был большой в конце года смыв да? то есть клиентов, назовем это так, потому что там был битлайн по ипотеке, росли ставки, да, то есть были интересные условия, то есть продаж, тоже вчера цифры на конгрессе звучали, что сплеск продаж у застройщиков был до там, 4 300 в некоторых, да, перевыполнение плана. Поэтому это не может не сказаться на первую очередь, на текущем периоде. Вот. И уже заметили, эйфория прошла да, у застройщиков а второе. это 1 июля, который сейчас все ждут, и пока не совсем понятно, да, как бы будут ли еще изменения, кстати, я слышал, 15 апреля вроде еще очередной поправки готовятся. Вот. Соответственно, все это усложняет работу в целом, да, то есть на этапе строительства и продажи. Вот. но ну и клиенты параллельно с этим продолжают становиться более требовательными, продолжают хотеть нового продукта новых планировок, да, там 45, как вы сказали, в одном проекте, повыбирать, чтобы это именно индивидуально выбрать. Вот. И наряду с этим клиенты, я сейчас опять же говорю про региональный рынок, потому что ну, Москва, Питер и некоторые другие города, где более конкуренция уже раньше немножко сформировала более цивилизованный рынок девелопера. Вот. вот в регионах э, так сложилось до сих пор еще, что застройщики, такая консервативная отрасль, да, это касается и в сервисах продажах, да, то есть коммуникациях с клиентом. Наравне с этим клиенты уже привыкли совсем к другому сервису, в автосалонах, в банках, в страховых компаниях. То есть они привыкли, что им, им рады, что их там любят, подбирают, там выбирают, то их обслуживают правильно и так далее. Вот. И у них возникает резонный вопрос, когда они приходят в продаж, готовы потратить несколько миллионов, возможно, там единственный раз в жизни, скорее всего, ипотечный займ, да, и ему не рады. И то есть вот, казалось бы, это более чем такой рациональный выбор, да, выбор квартиры, там, планировка, расположение и так далее, другие параметры. Но при этом вот этот вот эмоциональный фон, наряду опять же с тем, что есть еще там ряд неприятных моментов, там, и так далее, то есть может склонить клиентов в сторону другого застройщика, при прочих равных, Поэтому важно повышать сервисную составляющую, а... Качественная отработка клиента, ведение его вовремя напоминания, то есть соблюдение договоренности и обязательств да, то есть в процессе коммуникации – это тоже сервисная составляющая. Если клиенту забыли позвонить, он, возможно, не вернется. Поэтому вот это, этим мы можем помочь. То есть мы как раз выстраиваем систему. То есть, есть ту самую систему не точно да, там, поработали с маркетингом, или настроили диджитал, или там баннер нарисовали, или, не CRM не дрили. а именно комплексные изменения, которые дают и закрепление этих изменений в системе, которые дадут вот, тот самый устойчивый результат и позволят повысить конкурентоспособность э, девелопера, застройщику. То, почему там чередую девелопера застройщик говорю девелопер, вспоминая, uh -huh. что все-таки в регионах пока там больше застройщиков. Хотя уже при, при, при примеры, конечно, хорошие есть. Вот. И еще главный момент, что те, которые сейчас делают это быстро, они получат неоспоримое конкурентное преимущество, потому что вот в этом… Пока в голубом океане назовем это так, то есть это действительно даст неспоримое преимущество как в маркетинге, в эффективном, в ярком, да, там, в привлечении, в ярком в привлечении, в эффективном в, в, в работе, так и в работе с клиентом. Поэтому вот этим мы поможем. И те, повторюсь, те застройщики, которые будут это делать, они при прочих, как бы, конечно, базовых вещах, финансовые, устойчивости, соблюдение своих обязательств, потому что ну то есть продать то, что там с задержкой на год. Ну, Тут Никакой маркетинг и CRM не поможет. Застройщики бывают разные, ну, девелоперы, неважно. А бывают бывают там, небольшие, там, один жилой комплекс, бывают какие-то средние, бывают крупные. Вот а, по вашему опыту, а, во-первых, кому из них, этих категорий, может, у вас какое-то другое деление, угу. вы наиболее полезны, и насколько у них отличаются бизнес-процессы? Бизнес-процессы, э сложно сказать, ну, ну, от, конечно, отличаются. То есть, первое. Э кому мы можем более быть полезны. То есть, если, начнем с того, что у застройщика один дом, надо смотреть, у него это вообще разовая да, акция, то есть, есть история, есть там, перспективы площадки еще, то есть, и так далее. То есть, если есть, то тогда действительно будем полезны на этом доме, мы им все настроим, то есть, и к следующему, выходу следующего проекта, более, может быть, масштабного, он будет уже готов работать более эффективно. Вот. Но крупные застройщики, которые там, до сих пор то есть, не используют инструменты то есть современные конечно то есть и в том числе у нас нету четкого да то есть что мы там не работаем там, uh -huh. с клиентом с каким то там у тебя там сто квартиры к нам даже не подходи нет такого нет мы со всеми разговариваем тут зависит уже от потребностей от наших занятостей опять же да то есть это ресурс, насколько мы можем насколько мы самое главное можно здесь быть полезным ну, что касается той же самой квартирограммы, она нужна ну, там, всем 100 квартир у тебя либо тысяча, да, тем более квартир будет быстрее понятнее эффективнее Uh, у вас были какие-то кейсы когда к вам приходил клиент партнер неважно как его назвать и у него была ну, действительно серьезная проблема Вот не знаю он строит в каком-то районе в он планировал одно а когда бизнес-план свой писал, покупал участок, получал разрешение, а потом вокруг конкуренты открылись. Или, не знаю, он что-то там придумал, а вот в этой локации его проект не продается. Вот такие вот, не знаю, кейсы спасения были? Были, да. То есть, например, приведу, приведу пример. У нашего клиента был такой объект, который планировался, то есть, проектировался, 3-4 года назад, учитывалось текущее, там состояние рынка, учитывая, текущая динамика продаж по планировочным решениям, и, соответственно, там, ну там, скажем так, дом был запланирован там, на 80% процентов однокомнатными. Казалось, ну, там, на тот момент казалось, угу. что все, вау, сейчас запустят, запустят, и там очередь выстроят, все будет здорово. По факту оказалось, что этот район в тот момент, когда дом запустился, начали строить, начали продавать, проанализировали, то есть не продается. Да? То есть ушли студии, их там была немножко совсем самая дешевая, ну, там не... Не... Не... Не... другая история. Вот. И остались вот эти вот самые однокомнатные. Оказалось, что этот район был востребован для внутреннего переезда. То есть это не точечная застройка, это там комплексная, да? то есть, но люди не ехали туда из других районов, люди ехали туда из близлежащих. А это был переезд, не первая покупка, не однокомнатная квартира, они хотели двух-трех как минимум. Вот, ну какие корректировки были? во Первых были, были корректировки по позиционированию вот, жилого комплекса, потому что он там, стоял в Чистом поле, не было там, интересного визуала, то есть у нас создавали рендеры, создавали то есть, идеологию, некую, такую то есть, концепцию проекта, то есть семейный жилой комплекс подробно прорисовывали, прописывали все блага, которые там будут, парковки, детские площадки и так далее. То есть группы с, безбарьерные. Вот. Все максимум, что можно было вытащить, мы вытащили. И начали искать солевую аудиторию именно на этих однокомнатных квартирах. Под конкурентным запросом, по то есть, определенным солевым аудиториям, которые для себя проработали, то есть, именно покупатели однокомнатных квартир. Дело было долгое, быстро это не получилось, но по итогу в течение года, то есть, там, огромное количество квартир, там, было, там, порядка 250 по в остатке, но, там, именно однокомнатных квартир ушло. Сейчас то, жилой комплекс развивается, там строится уже четвертый дом, то есть продается. Вот. И вот эти вот шаги, которые были предприняты, скорректированы, несомненно, следующее планировочное решение в следующих домах. Ну, благо, застройщика-то услышал, сделал это. А поэтому, вот такое. То есть не то что это было. Это правда. в каком регионе? Красноярске. Угу. А вы вообще э, работаете федерально или у вас есть какая-то специализация по регионам? А мы э, физически находимся в Красноярске, то есть у нас э, офис. Э, Красноярская да, вся команда там, процентов ну, 90 у нас там команда инхаус, вся uh -huh. разработчики, разработка, да, все специалисты, разработка. К этому пришли тоже уже там давно, потому что ну, управлять удаленными сотрудниками, аутсорсами тем более довольно сложно управлять и давать результат ожидаемого времени в сроках, и в качестве. Вот поэтому у нас сейчас именно все внутри компании, всеми всеми специалистами. Но ограничений по регионам у нас нет. То есть понятно, что у нас там Сибирь. Предпочтение, да, то есть в плане удобства логистики. То есть у нас там довольно много клиентов, но при этом сейчас вот активно двигаемся на Дальний Восток. То же самое, сейчас есть несколько клиентов. Они там не сильно разбалованы вниманием. Да, тем более говорят, что в Владивостоке цена третья в стране по стоимости квадратного метра. Да, да очень интересный рынок. Все обнаружили Хабары, Владивосток, у них практически нет. Вообще нет эконома, это стандарта. Вот, и есть комфорт и выше ну и соответственно и цены такие же. ну там уровень жизни выше да, там чем в некоторых городах Сибирь тем не менее но вот потребность в наших услугах есть поэтому сейчас работаем активно туда у нас разница во времени поменьше да то есть логистика попроще поэтому они, они, нам, они нам рады мы ну, помогаем конечно. спасибо вам большое я конечно желаю вам трудных клиентов потому что на трудных клиентах мы учимся и конечно клиентов благодарных которые ну, скажем так, и разовьет ваш бизнес, и, конечно, принесет вам прибыль, деньги и, наверное, успех. Спасибо, Спасибо. вам большое. все Всего доброго.